Ясно, просто ясно. От одного я не должен отводить взгляд, а второму я не могу смотреть в лицо. Супер! Смотрите, ты должен понимать, что мы хотим изучить данную аномалию и изучить данного персонажа. При твоей неудаче нам потребуется уничтожить объект. Он излучает слишком большую угрозу, и нам ничего не остается как попросту уничтожить его. Ладно, это будет так же, как и в прошлый раз. В прошлый раз? Вы должны подойти максимально близко к объекту 096, стать к нему спиной и ни в коем случае не разворачиваться. Возле вас будет трансмиттер, который преобразует голос объекта. Мы очень надеемся, что он разумен и что ты сможешь с ним поговорить. И добиться какой-либо информации о его теперешнем положении. Боже. Честно, ну ну. Ладно, давайте попробуем. Смотрите, начинайте задавать вопросы объекту. Боже мой. Как ты себя чувствуешь, 096? Да ну это херня какая-то. Ну вот, он наконец-то начал что-либо делать. Ах, как же это весело. 0.96, что ты думаешь о фонде? Красивый. Что? Мне показалось, или он что-то сказал? Смотрите, будьте в следующий раз более бдительны. И не поворачивайте голову в сторону объекта, нам, как и вам, не нужно тут много трупов, их нужно убирать, да и постоянно трогать объект 096 нам не нужно. Прошу, продолжим эксперимент. Да ты что, а ты думаешь, мне это нравится? Смотрите, мы можем лишить вас ваших преимуществ, которые есть у вас в вашей комнате. Я понял. 0.96, как ты себя чувствуешь? Ирска. Я, Я слышал отчетливо его голос. Трансмиттер уловил частотные волны, на котором общается 0.96. И он будет приводить это на более понятный для нас язык. Я понял. 0.96, что тебя привело в фонд и как ты был пойман? Я не понял. 096. Почему тебе больно? Что случилось? 096. Мне нужны более четкие ответы. Я понимаю тебя и я надеюсь, ты меня понимаешь. Почему вы считаете, что эти объекты понимают нас? Смотрите, как мы видим, многие объекты приспосабливаются к нашему тембру и манере речи. Для них не существует языковых преград, как у нас, к примеру, с любым языком мира. Они понимают нас, на каком бы то ни было языке. И к чему же приводит такая аномалия, как понятие всех наших языков? Выясняй. Ладно, интригует. 0.96. Чем вызвана столь большая агрессия по отношению к людям? Не смотреть! Не смотреть на что? Не смотреть на мое лицо. Не смотреть. Ты скрываешь свое лицо, потому что? Тебе не нравится, как ты выглядишь, и потому ты хочешь убивать всех людей? Мое лицо... оно изродован. Хочешь сказать, что ты раньше выглядел по-другому, и твое лицо ранее не было изуродовано? Изуродовано! Я был, я был Я выглядел иначе! 096. Что происходит с тобой сейчас? Ты говоришь, что тебя больно? Какой ты раньше был? И кем ты раньше был? Другой. Я был красивый. Красивый. Почему это со мной происходит? Убейте меня! Или я убью вас? Расскажи просто, что с тобой случилось? Поделись со мной. Это он? Он сделал это со мной. Ненавижу мое лицо, мое тело. Кто он? О ком ты говоришь, мой 96-й? Скажи мне. Не смотрите на меня. Какой король? Сколько тебе лет, Объект 096? Обейте меня. Обейте меня. 096. Давайте поговорим о другом. Что вы хотите сейчас и чем вы хотите сейчас заниматься? Вам нравится ваша камера? Камера? Я... Где я? кто вы смотрите что происходит я вижу тебя посмотри на меня нет не смотри не смотрите на меня он врет нет, нет. посмотри на мое изродованное лицо на меня не... скорее посмотри нет. Что, блядь, происходит? Подойди ближе, Человек, посмотри на мое лицо! Не смотри! Черный, белый, некрасивый, скромный, длинный, разный! Не смотри на меня! Я понял, что я ни хрена не понял. Как ты стал таким? Я тебя убью. А, нет, я не убью тебя. Возможно, возможно нет. Но не смотри на мое лицо. У меня две, две жизни. А, мне возможно поговорить с кем-то одним из вас. Да. Но не смотри при любых условиях. Не смотри, не хочу убивать Нет И этот, кто убьет тебя, нет? Нет, не убьет Посмотри на меня Прекрати 096, давай без этого, и я на тебя не буду смотреть Я расстроен, он уродный, он уродный Как его душа, она мерзкая не зря я заключила контракт С кем контракт? Кто уродлив? Хозяин уродлив Сейчас, а раньше нет Я контракт подписал О чем контракт? -то? С кем? Объясни мне нормально Я так понимаю, говоришь ты о дьяволе? Ты говоришь на его имя или его не знаю, как его зовут? Это Бог. Что вы сделали? Какой контракт и как вас зовут? Мы хотели, он был известным. Он хотел еще красивее жить. Сделали! Мы получили, что хотели. Вы заключили контракты, стали такими? То есть. У вас двое было? Да! Братья! Бессмертны на всю жизнь! Лицо не наше! Но знает все! Понятно! Ладно! И чего же ты хочешь? Смех. Ты хочешь убивать людей? Нет! Да! Нет! Убейте меня, пожалуйста! Убейте! Окей, но тебя же ничего не берет Как мы можем тебя убить? Расстрелять! Разорожить! Раздавить! Сломать! Скормить! Спалить! Развеять прах! Убейте меня! тысяч я больше не хочу я уродлив убейте меня прошу прошу или я сейчас убью всех вас А все равно придет в пашмир или я убью вас или он подчинит вас всех к себе король да он знает всех он бог он видит все он создатель. Он знает всех. Он создал нас. Он сделал нас. Сделай нас мертвыми. Бессмысленное существование. Убей. Убей меня. Я не был всегда таким. Помоги мне, пожалуйста. Испамь меня от страданий. Расскажи мне немножечко об объекте SCP-001, хотя подожди, я знаю к чему ты клонишь и к чему ты ведешь и что это за король, я так понимаю это алый король, наш объект 001, правда ведь? Он есть все, он есть бог, он твой и мой создатель, почему ты думаешь? что ты не сможешь стать? Почему ты думаешь, что ты тоже не станешь таким же уродцем, как и я? Мы тебе сможем помочь? Нет, не поможете. Вы умрете. Я тебе дал шанс.